Друзья, сегодня мы подготовили для вас новую подборку с неловкими моментами из мира ММА. Многие ролики будут с плохим качеством, потому что найти оригинальные исходники очень трудно. Но если вам понравится видео, то не забудьте поставить лайк. Многие не заметили лицо президента Даны Уайта, когда он вручал титул чемпиона Тайрну Вудли после яркой победы над восходящей звездой Дарреном Тилом. Уайт не скрывал свои чувства к бывшему чемпу, не раз называя его скучным бойцом и нытиком. Рефери в клетке всегда должен быть на чеку, ведь каждый лишний удар может сломать жизнь бойцу. Иногда бывают и вот такие ситуации. Также стоит вспомнить первый бой Криса Уайдмана и Андерсона Сильвы, тогда хербдин Дин чуть не наступил на голову бедному пауку. Тот самый неловкий момент, когда ты самый устрашающий нокаутер в современном мире ММА, а какой-то парень с большим количеством поединков и меньшим весом обладает более внушительной статистикой в стойке. Так, например, количество побед нокаутом у Конора Макгрегора 86%, а у Фрэнсиса Энгану 71% акс или же по-русски удар топором у братьев Диас явно хромает. Хотя это неудивительно, ведь их бокс всегда был главной чертой. Генки Суда в поединке с Дуэйном Людвигом решил начать бой с уникальной тактики. И его задница взяла на себя весь удар. Таким образом он смог запугать нынешнего тренера Дилла Шоу и он проиграл по очкам. Денбер Аглиота устал смотреть за одним из худших поединков в истории ЕФС, и поэтому он просто был вынужден толкнуть Андерсона и призвать его к сражению. Бобби Грин в поединке с Дастином Борья показывал свой уникальный стиль в ММА, который он удачно взял у Флойда Майвезера. Такой стиль не всегда ему помогал уйти от ударов, за что он и поплатился в поединке с Алмазом, проиграв в первом раунде. В октябре прошлого года Надя Касим поплатилась за грязный прием сразу же после касания перчаток. Джи Ким смогла сразу же уронить ее после этой выходки, а уже во втором раунде нокаутировать ударом по корпусу. В последнее время ударка Криса Вайдмана стала очень сильно хромать, и его нокаутируют почти все соперники. На тренировках бывший чемп выглядел просто блестяще, когда дело доходило до упражнений на улучшение реакции, но Келвин Гастеллум показал, что не проблема для него. Никогда в поединке нельзя опускать руки, иначе можно проиграть вот таким глупым способом. Также никогда не трогайте именно там Квинтона Джексона, а то можете поплатиться. Фил Дэвис не поверил в свою победу на турнире Беллотер, хотя он выиграл нокаутом. Масаказу и Монаре после победы над Тамахико Хоре на турнире Дип-43 продемонстрировал всем свой трофей, только непонятно какой именно трофей он имел в виду. Вот что бывает, когда просят поиграть на камеру. Также возьмите себе на заметку, как нужно бить Акскик. Эрик Приндел вас научит. Этот бой, кстати, был отменен, а соперника звали Тиаго Сантос, но это не тот парень, который бьется сейчас в UFC. Просто неловкое взвешивание. Джейсон Майхем показал, как нужно уходить из клинча, а случилось это в бою с Сибидоловым, где он проиграл. Друзья, не забывайте оценивать ролик и пишите в комментариях ваше мнение на этот счет.